Шел пятый день марафона нарезки видео для моих любимых лучших самых прекрасных в мире подписчиков. Все остальные видео вы можете увидеть по ссылке в описании, либо вот здесь вверху будет подсказка. Для тех, кто вообще впервые. Я продолжаю нарезать, а вы смотрите, что же здесь такое. Те, кто не в курсе, меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Moto, я сейчас нарезаю пятый видос. Решил для вас выложить именно вот пять видосов, потому что нашел сначала три, потом решил опа, есть четвертый, и тут он как бы пять, это хорошая цифра, и решил вам выложить пять видосов. Сейчас э, хотелось бы... чтобы чтобы вы посмотрели этот ролик. И потом в конце ролика не забудьте прожать лайк и откомментировать от 1 до 10. Попросить. Да. Спасибо. Ой. Стоишь? Стоишь. Так, это у нас Америкос, да, получается? Нет, не, Япония. Нет. Япония, ну, ого. Ого. Одни Виталии, что ли? Ну да, там номерах. Один и тот же? Нет, там серия шла, хотели номер выцепить. Ну получается там... вот раз, это ваш, вы, вы тоже, да? Да, это я, это я. И вот этот... Ну я же три, три Виталия, все, все три вы. Да, хотели номер выцепить. Не шел. получилось? Да. Серия проскочила? Да. Ну там не под меня, но, там товарищи, угу. два номера одинаковых нас угу. одинаковых Ну по факту получается условно говоря два владельца. Да, это Андрей, угу. который Угу. Как... О... Олегович, Андрей да. И я. Понял, здесь все чисто. Так, я идей. просто брал, но угу. Я понял. 16 Это у нас 2000 четвертый год по документам. По факту. Я тоже ничего не пообщиваться. Четвертый год, это? думаю, вилка переверта, вилка что он вирус, четвертый, вирус, да. переверта, ну, да. что Ну угу. да. А, ну это приморский край находка, да, они там умеют. Не находка, золотая долина. Ну да, была. Так, у нас номер находится, снизу. да, да, да, да, я просто почему не да, знаю, просто шестой год, он же снизу номер, Плачатка. да, я в курсе, да. PC. 30. А, да. Вопросов и документов больше нет, спасибо. А вы цепочку тоже сверху мажете что ли? Я вот часто приезжаю, она смотрит, она ржавеет, вот отсюда. Она смотрела, она с обратной стороны Не, я не об этом, я просто мажут все почему-то отсюда. Отсюда надо мазать, вот именно с этой стороны, потому что она когда раскидывает. Я всю промазал, потому что она ржавеет mm, Я понял. Потому что я на ней только не езжу, и у меня стоит чаще всего. А чё ж так, некогда. Ножки не ела, ножки я попал потому что он без ножек пришёл. Чё не ездили я говорю, некогда. Блин, у меня со зрением беда, мне как-то странновато было. Приложил немножко. Ага. Это вот это? Вашу? Нет, это не моя. А, Может где? Не моя. Нет, в смысле да. приложили. Знакомый чиркнул угу. и поворотник оторвал. Угу. Ну, вот купал. там угу. такие лопухи стояли. Ну, это же китайский пластик, насколько я понимаю. Да? Ну, вот это да. Вот да, это да, похож да. на китайский. Вот, такой. Крыло да. вроде нет переднего. Мордашка мягкое. вроде нет. Вот это вроде тоже оригинал мягкий, потому что... А, не, мордашка, мордашка крашеная, походу, просто, да? Нет. Честно, вот как было все. я понял. я ничего не делал здесь. Хотя у меня мордашка мягкая такая, хорошая видимо Китай. Вот у него на правую сторону смотрите, вот черкашка. Угу. Она была черная, с виданкой закрасила. Угу. Здесь кронштейн нет. Не вот эта часть он неё закоцана. Но угу. странно, здесь закоцана, здесь как бы целое. Но это может быть до этого, потому что... Потому что я тоже не скажу. Покрас тоже. Да, потому что мот еще было подозрение, что он с трека был, потому что у него, когда я купил, у него вот эти все места, особенно, знаете, там, контровка угу. до сих пор висит на тормозах шла. Да. И стояла резина, покопа вообще у меня не было. Uh -huh. То есть он пришел уже таким, поков вообще не а было. А пришел откуда? Из, я, пришел. Из, из Японии вы имеете в виду. Да, у меня товарищ он пригонял uh -huh. скутеры контейнерами. Uh -huh. И пару мотоциклов в сезон привозил. Uh -huh. вот. И как бы я сгорелся, тоже давно хотел. Ну, кстати, не факт, что еще: вы про эту контрольку имеете в виду. Да. Не факт, что еще с трека, потому что они на них там на Джимхане еще выступают. Ну, очень так, часто. Почему тоже, нет? Ну, было, ну, они там выкладут их очень сильно. Вы не смотрели видео? Там я японцы не... вообще психопаты. В этом плане там они психи. Они куда-то в подножки чиркают еще... Подножки стояли, я ставил, что ставил? Выхлоп ставил, Акропович. Угу. Потом лопату убрал, на лопату лежит его. И... Выхлоп есть у вас? Да, и мы... подножки. Не, подножки. подножки, подножки это были уже. Ага. И я поставил. Я понял. И Полезная что? вещь? Ну да, после двух раз пришлось поставить. По, по мне так как-то, мне кажется, бесполезно. Лучше резину, мне кажется, поставить. Просто очень часто ездят на старой резине, она плохо отбалансирована, начинает вибрировать. Народ это пугается, у вас было же два раза ничего страшного не случилось, просто выглядело ну, и все. Кнопочка отломалась, кнопочка вылетела, А вот -а -а. кнопочка, и приборка что-то подбитая. Ну приборка была, да, подбитая, в смысле вылетела, ну вот ну, она выскочила. Я ее не трогал, так и было, так, зеркало, на удивление оригинал, можно, да, сюда наступать? Куда? Конечно можно. Так, и здесь зеркало тоже оригинал. Подкоцанное что-то там. Так, здесь у нас что, оригинал? Фары я заклеил пленку, потому угу. что джоты стоят, я постреливаю. Вот как катаешься кем-то. Я понял. Складка. Ну, кстати, пленка прикольная такая. А чего оба глаза не заклеили? Ну а уж вот чем дальнейшее цветило. Синяя такой слабый. Ну фара не оригинальная, так понимаю. Понятия не имею. Да, не оригинальная фара, вижу. Тоже мини. Китайская пара, да, да, просто ни одной надписи. И здесь тоже сзади надписи нет, ни одной ни Стэнли, ничего не написано. Видите, вот аж 7 написано, а надписей никаких нет. Здесь посмотрите сюда. Видите, здесь Стэнли написано. фирма, вот здесь. По ободку. Да, вижу. Это оригинал. Здесь оригинал. Стопарь, скорее всего. Стэнли тоже, А, он на интегр... интеграцию. Вот вот видите, вот тоже Стэнли написано. Вот. Видно Да, вот он. А там ничего нету. И с обратной стороны ничего нету. А, еще у него смотрел, что здесь тоже все было. У меня вот этот хвост, он же пропилен. Я думаю, скорее всего, его отломать могли. Но имеется в виду, когда на хвост поставили, могли отломать. Вместе с выхлопом там, задрать его могли. Угу. Ну, как бы спиленный, он прям отрезан. Угу. Как Вандалы какие-то. Можно? Конечно. Угу. Сидушка не перешивалась, не факт, что она его, сидушка оригинал. Ну это такое, да, тут грязь закидывает сюда, нет? Сюда, наверное, грязь Ну да, да. Дождь вообще ни разу не падал, только по мокрой дорогу. Тут немножко подкидывает, видимо, да. Хочется приклеить можно, в принципе. А вы, получается, пластик сзади не снимали, да? Вообще, только поворотники ставил, вот эти вот, я его снимал. Он держится на пластике, вот на вот этом? Или она как-то как-то закрыта? Он а, он на этом Филипсию, висит раз. да да да да И да. Все. Еще, нет, я не про есть. этот пластик имею, да, вот этот внутренний. А, этот нет, этот, этот нет. получается висит на подрамнике, да, все правильно. Кронштейн, помню, моему я не помню, как держится. То ли вот за это он держит двух. Не, не вот за эти девушки, вот они. А, именно за место карбона, да. Сто лет назад было. Угу. Это вы ставили, да? А Где брали? Слушай, я на вид купил. Новый? А, вы. Ну, 25 тысяч это когда... не новое, наверное, было. Нет, это был год, еще доллар был в по mm, Я понял. Как давно уже им, да, получается он у вас. Не уже... жалко его продавать столько лет? А? Продавать не жалко столько лет, говорю. Ах, ну, просто ездить не получается, да? Ну, а налог плачу все равно. А, ну да, да, да, да. У меня он будет стоит. Так, резина 2013 -го года под замену. Армированные сейчас... шланги Весь такой на спорте. А у вас объявлении объявлению стоит 6 года, да? Нет, он не поставил подкат. А, так. Я помню, что не, не, не третий. С 10-го 10. 10. 10, 10 года? 10 года? Охренеть. Бак чуть-чуть там уже поехал этот. Шланг, наверное, будет посмотреть, может забилась шланг. Нет, я был забит, что... я его сделал. Ну потому что да, здесь да, вода, видимо, собиралась. Вода собиралась он ну. не забитый, был. Uh -huh. А ну, видимо, там когда проложили его не так криво, да? Нет, вот он здесь внизу как-то ножки, у него вот этот вот ух был, он как-то там то ли зажат был, то ну, ли зажил. Ну я еще понял, да-да-да. По-моему, да, да. вот, какой-то из них должен быть. Потому что очень многие вообще не знают для чего, он ее либо вытаскивает, либо глушит, либо хрен знает либо... Да, там же тоже замер. Люди -то... странные. Так, у нас тут еще аварийка, а да? Я, знаешь, что я еще вот вот... На подножке, которая. Аварийный режим. Ну это аварийка получается. Ну да, да. Так она не работает, да, все правильно. Че, что еще? Как он называется-то, концевик, который на подножке стоит, uh -huh. вот, у меня вот этот болт открутился, блядь, на высокую скорость, uh -huh. в повороте, нахуй, я чуть не разложился, uh -huh. я его отключил, а, то есть его можно есть обратно собрать, то есть, то есть он, они, он есть, да? Вот он, он стоит, да, просто проводку я отсоединил, я от понял, я просто, просто, я понял, да, потому что, блядь, это такое, какие-то царапки интересные, как будто он, right? огненный дочь какой-то шоу. А, знаешь, что это может быть? Это может быть химия была, потому что у меня крышка тоже бледная, Она царапанная, как будто, как будто, как будто каменный дождь какой-то был. Здесь-то да, а вот здесь прям царапины такие как будто вот его. Вот. Ну, каменный дождь ему Может быть он летел как-то боком. Хрен знает, может, он покоцал чем-то пыль. По игре это да, это да, это такое. Радиатор вроде норм. Антифриз есть Антифриз есть. Аккумулятор новый купил. Понял. Диски вроде не побитые. Колесные диски имеют да, в виду. Да, колодки еще равны должны стоять. Ну да, вижу. 484 из 5. Немного, да. Передний ЕБЦ не поменял на органике. Угу. Потому что у меня два комплекта. Один не понравился, уже уже алисин. А ЕБЦ раз... как нормально себе? Получше, да, мне понравилось. А первый раз помял по глупости еще. Ох, ты был думал, что они сточили. А когда купил новый, сравнил их. А -а -а. Там, процент износа был процент. Ну да, да, да. Так, 4.44, минималка 3,5, насколько я помню. Так, резина, резина, резина где Резина 12 год, резину надо будет тоже менять. 4,47. Равномерный износ. 3,5 минималка. Катать можно. Потому что фара, конечно, лобашу какой-нибудь лабаш интересный был паук не родной скорее всего ведь совсем новенький а пробега у него сколько? 30? 35 надо? нет, 26 примерно. можно, да? конечно передвижники менял а. А. на механику? нет, я обычно поставил да ну смотри, что-то стояли, что-то типа цепь и мы поехали на товарищу теперь на Волгоград по мотоциклам занимались вот, и приехал, он не поменял и ничего не поменялось потому, потому что нормальная работа мотора не заморачивает ну да не, ну большинство людей просто меняют натяжитель, а он все равно через 5-7 тысяч начинает греметь, поэтому... ну... Сумеет нормально поворотники они без сопротивления не работают ну вот тут просто если посмотреть можно секунду вот я сейчас выключил да вот она видимо она не гаснет смотри Нет, там она нормально я здесь на приборке она не гаснет видимо сопротивление то что меняли но ну, это может быть наверное, Родовас, наверное. на родо вас На родо вас может а быть делать а, да? а там оригиналы? оригинал оригинал стоял я понял Просто когда вот так вот делаешь, да, вот ему сопротивления хватает, видите, он сразу начинает работать полностью он нормально. Ну да, да, это да. Так, дальний есть, ближний дальний есть, Цепа, тормоза. Тормоз заднего концевика заднего, да, заднего концевика я помню. Сюда надо поставить контакт, сюда вот Давление, с давлением, да. Я понял, да. Реже меняли, да? да меняли. Я вижу у нас реже да. Не видно, что мод так более-менее обслужен. Не хлам ну, какой, -то, какой -то. Да. не хлам такой как у Я бывает, надо смотрю, только китайский пластик, понятно. Цена какая ну, у, у него? Ну, там, типа, это вот с кем общались? С хозяином, который его сделал А Ой, Как не хозяин, а Я понял Человек, который хочет купить Я понял Подогрелся? 59, да, у него приборка вон да, и, кстати, деление тоже, вот, когда uh -huh. полный бак заливаешь, полная полоска возрастает. Uh -huh. а центральная одна, две полоски пропадает но появляется Я сказать. понял. Фон 60, да, я вижу, да. Ну, через один город. Ну, видимо, сюда какой-то удар был, потому что фару меняли, да, соответственно, трещь, да. Это уже было, как бы. Я было... бы понял. Я, говорю, видимо, он куда-то упал, скорее всего, и зашел, -за -за -за да, по Нет, нет, я не, не я с против, рисковать. я не против абсолютно. Я с говорю что это вы. Нет, я... Ну может как бы бывает люди просто вытаскивают и ставят. Знаю, я вот, я смотрю, я снимаю, остальные... Многие снимают, кто-то не снимает, я не знаю. Каталик я... тоже удаляет. Ага. То есть там пусто, да, сюда? Да. А какой он был? А, алюминиевый? Жесткая, да. Алюминиевый или Нет, кер... Там, кер... И, керамика, и, да? Не, не порошок, а она такая, значит, сетки жесткая очень. Ну, алюминиевая, она. Ряд, потому ряда, мы с, с колоссати недавно алюминиевую достали. Ну там либо титановая, она какая-то такая мягкая. А ты знаешь, что на ежавейку что-то похожа Я понял. Не точно, Потому что я ее с удовольствием Да, да, да, мы тоже Я думал, что это алюминий как-то он похож Нет, нет Тут нога не обжигается Да, или Можно. можно, можно обеять, ну да Особенно по, по, по пробкам, да. да А можно попросить открутить седушку? Да, все Седло. Ну mm -hmm. 12 с половиной у роняйся нормально вроде за ключо так, мы сейчас подвеску пощупаю. Я думаю, сейчас с оригинальным пластиком тяжело. Не, бывает. Мы за 350. Ой, за 250 взяли в оригинальном пластике 5-го года. Опять же, зима это, это еще. Взяли, ну как? да, это февр -феврале, 23 февраля получается. Так, ну вилку, я смотрю, там рулевую рейку никто не крутил. Здесь, соответственно, крутили, потому что вы штемпер ставили, да? Что ставил? Ну, денфер выставил. Конечно. А но его здесь... снимаешь, когда фильтр воздушный угу. меняешь. Нет, я имею в виду, что здесь, как бы видно, был болт кручен, гайка сама. А ее каждый сезон снимаешь и Ну да, да, да. А здесь получается ничего. Просто ну, обычно смотрю, чтобы здесь не круче, но как вы ставили, понятное да. дело. А здесь ничего не куча. Фильтр воздушный. Здесь. Вот я одну особенность у них заметил, соток, не знаю, слышите об этом. У них, короче, аирбокс тут идет, прокладка угу. такая. Да. Вот, если фильтр ставишь, uh -huh. просто товарищ на один у меня такая проблема была, uh -huh. он говорит, посмотри у себя и фонарь кладешь внутрь, крышкой накрываешь, и притягиваешь, и щели везде видны. Но я это прок... же прокладку надо, я, я ее герметиком мажу, а потом сверху прокладку кладу, ну, то есть как бы увеличиваю угу. высоту прокладки. Знаешь, чем этим? Ну, старый скотч берешь, угу. по контуру отклеиваешь. Угу. и вообще ни одной соринки нет. Внутри. Не, ну, как то да. Я вытаскиваю ту прокладку, которая старую. Да, да, я ее аккуратненько вытаскиваю, потом про проклеиваю герметиком, ну, то бишь, чтобы он высох. Поднимаю слой, а потом ее выкладываю. Не на герметик, а уже на сухой да, герметик. Да, да, чтобы, да. Сам... Да. Да, да, чтобы увеличить прижайте. Так, ну сейчас я подвеску гляну. Может быть скоро проеду, потому что они туго крутились а к uh -huh. Ну как бы они не рифтили, просто туго крутились. Uh -huh. Я понял. Ну обслужить надо будет посмотреть, да. короче. И возможно еще и передний скоро потечет, потому что вот эти вот пыльники уже все в трещины. Uh -huh. как бы я... Она вот ты ее трогаешь, она uh -huh. такая, знаешь, как скользкая. Я понял. Но таких вот нет следов, то что течет. Ну да. да нет, вот течет. вот это уже от времени. Течет, я, я не вижу, что там течь была. Оно когда течет, оно прям мокрое там до суппорта там сам. Раз качну, уже качну. До суппорта, да. Так, ну тогда в принципе что здесь, получается замена резины и, и в принципе, наверное, масло фильтра там это понятно. Да, и в принципе, в принципе все, Это что пара китайская, ну как бы такое себе действие. А так вроде ничего. Так, все ладно. Ну как вам пятый видос? Я решил сделать сначала 3, потом 4, тут уже пятый подскочил. Но как вам, зашел ли вам такой формат с оценками видео? Если хотите, давайте я продолжу в таком же формате и буду для вас выкладывать различные другие мотоциклы. Например, у меня полно Харнетов, у нас полно Фа Фазеров, ФЗ-6, ФЗ-1, у нас есть Р6. Э, если хотите, давайте вот... Напишите в комментариях мне об этом Мне нужна ваша обратная связь Я не знаю чего вы хотите Потому что ваш комментарий и ваша оценка Это лучшая награда для нас С вами канал Глобус Мото Меня зовут Патрик Меня снимает Инна Всем пока Ну и смотрите все таки какой же мы взяли Я уверен что большинство из вас уже догадались Какой там мотоцикл Давайте посмотрим правы вы были или нет 600 РР и денежка Сколько там пришло? 250. А громче? 250. Отлично. Все. 250 тысяч рублей пришло. Мотоцикл забираем. Такая э, вот погода, вот лужа, дороги вообще ни хрена не чистые. Поэтому я очкую уроню его. По просьбе нового владельца мы мотоцикл загнали к нам на сервис и провели ему углубленные диагностические работы. Замер компрессии, давление масла и прочее, а впоследствии и полное ТО. Можно будет расслексовку попробовать. Я давай, не Вадим. Не Вадим, давай. Так, ручку газа откручиваем, давайте полагается. И мы с вами первый цилиндр. 13 цилиндров. Охренено. Давай следующий. Так, четвертый цилиндр у нас был сколько? 6, да? Было 6. Было 6. Сейчас теплый мотор. Еще раз давай. Закидывайся расслаблен. 11 почти, с половиной примерно. Короче говоря, уже хорошо. Ну то есть как бы он вообще не работал. Сейчас он работает ровненько абсолютно, поэтому. Ну отлично. Он еще переработается будет нормуль. Огонь. Так, в баке бензина нет, как я уже говорил, что он будет слит. И вот получается аккумулятор. Я открутил одну фазу. Фу, фазу этот массу открутил. Вот она лежит отдельно. Вам для того, чтобы ее прикрутить, нужна будет отвертка крестовая. И ключик на 5 миллиметров шестигранник. Вот здесь находятся два болта под шестигранник. Вот сюда вот сейчас буду закручивать второй. Вот она сумка с запчастями. Там есть всякие грипсы ручки одни ручки вторые тут есть вот одни синие ручки одни красные ручки там еще куча всякого барахла задний стопак и тому подобное есть даже вот эти вот штуки я не знаю зачем они вам еще нужны вот вам от нас подарок вот такой вот брелочек и соответственно наклеечки о том что работы проведены